Здравствуйте! Сегодня речь у нас пойдет о работе Фридриха Энгельса, которая называется «Переворот в науке», произведенный господином Евгением Дюрингом. Более кратко, обычно называется эта работа просто «Анти «Антидюринг». Она была написана в 1878 году Фридрихом Энгельсом, и это довольно объемный и всеохватывающий труд, поэтому... По необходимости начистошее сегодняшнее изложение будет носить достаточно конспективный характер. Непосредственным поводом к, данной, к написанию данной работы послужили идеи того самого Ольгена Дюринга, немецкого социалиста, которые начали довольно широкое распространение получать в среде немецких рабочих и социалистов. Собственно, в данной работе Энгельс полемизирует с Дюрингом, но самое важное здесь то, что критикуя идеи Дюринга, он фактически освещает все основные аспекты марксистской теории, которую он, собственно, идеям Дюринга противопоставляет. Из-за чего, на самом деле, эта работа такая самая полная энциклопедия марксистской теории, по которой эту теорию удобнее всего изучать. Данная работа состоит из предисловий, введения и трех частей. Первая посвящена философии, вторая – политэкономии и третья – социализму, то есть социалистической политике. При этом самую важную роль играет первая часть, потому что философские вопросы марксизма нигде так полно, как в данной работе, более основоположники марксизма не развивались. В введении к этой работе Энгельс, собственно, делает некий краткий очерк появления социалистических идей, их развития и перехода в научную стадию. Он говорит о том, что социализм развился на почве идей просвещения изначально, идей 18 века. Мыслители-просветители, как правило, стремились во имя некого разума критиковать все существующее, и результатом этой критики, как известно, стала Великая Французская революция, которая хотела построить некий, некое царство разума, но на поверку это самое царство разума оказалось царством буржуазии. А там, где буржуазия, есть ее противоположность, пролетариат, противоречия начали нарастать, и довольно скоро противоречивость этой новой эпохи, то, что она вовсе не эпоха разума, стала очевидна. Вместе со знанием этой очевидности начинают распространяться различные утопические социалистические идеи. В первую очередь это идеи трех великих утопистов – Сан-Симона, Фурье и Оуэна. Утописты противопоставляли наличные личной капиталистической действительности некое, можно сказать, мечтание, утопические проекты. Однако параллельно с этими их идеями развивалось и другое важное интеллектуальное течение, а именно немецкая классическая философия, главным результатом которой была формировка некой систематической диалектики в работах Гегеля. Однако, вот эта самая диалектика, она на самом деле в своем развитии носила тоже довольно специфический характер, как указывает Энгельс. Дело в том, что изначально человеческое мышление, оно по сути своей достаточно диалектично. И первые самые мыслители в истории человечества, они мыслили вполне диалектично, но при этом не уделяли каким, внимания каким-то особым частностям. То есть, охватывали, пытались, первые философы, охватить мир как бы целиком. В то же время, начиная с конца XV века, когда начинает развиваться современная наука, ее научный метод заключался в том, что выделить какую-то особую область реальности, и что позволило сделать огромный шаг вперед. Человечество получило колоссальное количество знаний и метод получения этих знаний. Но в то же самое время... Эти самые отдельные области вырывались из общей взаимосвязи, из-за чего на самом деле произошел переход как бы, от диалектического мировоззрения все больше и больше к метафизическому мировоззрению. И э, ученые философы нового времени мыслили достаточно метафизично, то есть не учитывали того развития и тех всеобщих взаимосвязей, которые существуют в мире. Возврат к диалектике происходит, начиная как раз с немецкой классической философии, первые шаги были сделаны Кантом, и затем в систематической форме это все было оформлено уже Гегелем. При этом Гегель, как известно, был идеалист, и поэтому у него дух занимает центральную роль в его системе, в частности все исторические события у Гегеля связаны с некими духовными явлениями, да, то есть как так или иначе. Вот было там христианское мировоззрение, одна эпоха, и мировоззрение просветителей, другая и так далее. Во-вторых, у Гегеля была некое противоречие внутренняя, потому что с одной стороны он продвигал идею развития, ее всеобщее значение, а с другой претендовал на то, что вот теория является некой абсолютной истиной что как бы этому самому развитию положило конец. Но здесь вторглось о, в это чисто, казалось бы, интеллектуальное развитие, сама историческая действительность. А именно первым звоночком было восстание ткачей в Леоне в 1831 году, а затем чертистское движение в Англии, когда внезапно на арену исторической борьбы вышла как главный фактор классовая борьба. Но это не было, не было просто какое-то событие, тем самым, по сути, согласно Энгельсу, была раскрыта тайна всей предшествующей истории – Вся предшествующая история и была этой самой историей классовой борьбы. И как отражение этого факта, того, что реальное противоречие общественно-экономического развития, противоречия между классами, составляла суть всей предшествующей истории, появляется, собственно, марксистская концепция материалистического понимания истории, из-за чего впервые социализм из утопий, из каких-то проектов произвольных, по сути, переходит в научную стадию. Тем самым Дюринг, который на самом деле является продолжателем утопической традиции, является неким эклектиком, смешивая разные утопические концепции, в действительности движет теорию назад. Теорию, которая уже достигла научной стадии своего развития. В первой части, посвященной философии, опять же критикуя концепцию Дюринга, Энгельс говорит о том что единство мира да, состоит его в материальности. Проще говоря, сама, само даже наше абстрактное мышление является продуктом вполне материального развития человечества. И что еще более важно, сама материальность этого мира, иными словами материалистическое мировоззрение, оно доказывается не какими-то абстрактными произвольными рассуждениями, оно, оно доказывается... Самим развитием науки, иными словами, независимо от воли и желаний конкретных ученых, само развитие научного знания все более, более утверждает материалистическое мировоззрение. В то же время формой существования этой материи, которая, собственно, обеспечит единство миру, служит движение. Иными словами, материя без движения невозможна. И это особую роль как раз уделяет методу диалектики которую Дюринг активно критиковал. Марк, Энгельс же говорит о том, что они вместе с Марксом были единственными, по сути, в Германии после Гегеля, кто продолжали отстаивать именно диалектический метод. И в этом связи Энгельс говорит о том, что диалектика не является просто каким-то произвольным методом, она является отражением наиболее общих законов, развития самой реальности, а именно как природы, так и общества и человеческого духа, человеческого мышления. Соответственно, в этой связи Энгельс кратко обрисовывает то, что потом получило название трех законов диалектики, то есть законы единства борьбы противоположностей, законы перехода количества в качество и закона отрицания-отрицания, активно снабжая эти законы некими примерами, опять же, как из естественных наук того времени, так и из истории, общества и тому подобного. Также важным вопросом, который здесь освещает Энгельс, является проблема морали. Он критикует морализм этого самого Дюринга, его апелляцию к каким-то вечным моральным ценностям, говоря о том, что в реальности мораль всегда опять же носит классовый характер, выражая интересы тех или иных классов. Поэтому у нас есть там, феодальная мораль, буржуазная мораль, пролетарская мораль, а какая то всеобщая моральные ценности, да, они будут. Они будут тогда, когда исчезнут классовая противоречия. С другой стороны, он также критикует опору у многих утопистов, включая Дюринга, на идею равенства. Энгельс показывает, что сама идея равенства является продуктом общественно-экономического развития и связана с развитием капитализма. При этом позиция пролетариата здесь весьма специфична. Дело в том, что буржуазия как бы, на словах утверждает равенство, пролетариат же требует равенства не на словах, а на деле. То есть не только, скажем, правого равенства, но и равенства экономического. Хотя на самом деле, с точки зрения социалистов, это в большом счету пропагандистский ход, потому что они отлично понимают, что при сохранении капитализма никакое такое вот экономическое равенство в принципе невозможно. То есть они выдвигают требования, которые буржуазия не может удовлетворить, и по сути то, к чему стремятся социалисты, это не утверждение какого-то более справедливого капитализма, а это самоуничтожение системы капиталистической эксплуатации. Тоже касается во многом вопроса свободы, как правило, разных философских и религиозных системах. Свобода понимается как некая свобода от законов природы, да, свобода действовать вопреки неким закономерностям развития природы и общества, в то время как здесь Энгельс опирается на концепцию, которая на самом деле была вдвинута еще и спинозой, и поддерживалась Гегелем, идея о том, что свобода это осознанная необходимость. Иными словами, когда мы осознаем какие-то закономерности развития природы и общества, можем контролировать эти процессы и получить свободу от них в том смысле, что мы над ними господствуем, а не они над нами. Также есть довольно интересный пункт, который останавливается Энгельс. Это идея, по сути, отмирания философии. То есть идея того, что... Философия как некая отдельная область, которую занимаются особые профессионалы-философы, должна исчезнуть, ее место должно занять некое единое диалектическое и материалистическое мировоззрение, которое будет всеобщим мировоззрением, а не особой какой-то философской дисциплиной. Причем от прежней философии останутся, собственно, лишь собственно, формальная и диалектическая логика. Во втором разделе данной работы, по сути, Энгельс кратко и популярно излагает идеи политэкономии марксизма, то есть, собственно, марксовой идеи, и в первую очередь, конечно же, он говорит о теории, теории прибавочной стоимости, которая, по большому счету, дает ключ к пониманию самому капиталистической эксплуатации. Также здесь довольно интересная есть особенность, когда он критикует... Теорию насилия, так называемую, выдвигаемую Дюрингом, а именно идею о том, что политическое принуждение, оно на самом деле якобы предшествует экономическому. На множество примеров и контраргументов Ингельс показывает, что это не так, экономическое принуждение первичное. особенно здесь, конечно, роль играет, например, то, когда он рассматривает самую яркую форму насилия, а именно войну. Ну и здесь он проявляет все свои познания как артиллериста, собственно, чтобы показать, что в войне, опять же, решают вполне экономические факты. Ну и, наконец, третья часть посвящена проблемам социалистической политики. Здесь он, опять же, довольно подробно излагает идеи каких-то основных представителей утопического социализма, говоря о их недостатках, о неком прожекторском, собственно, утопическом характере их идей. При этом он говорит о том, что это было связано с никаким-то не их недопониманием чего-то. Дело в том, что в то время, когда творили великие социалисты-утописты, в то время еще не созрели те вполне экономические материальные условия для того, чтобы мог произойти переход реальный от капитализма к социализму. Поэтому, собственно, их концепция не могла не носить этого самого топического характера. Что же ну, на данный момент, а именно когда пишет работу Энгельс, то есть 70-е годы 19 века, он считает, что эти условия вполне созрели. То есть капитализм бесконечно запутывается в множестве противоречий. Так, например, при общественном характере производства, когда огромная масса людей участвует в производстве любого товара, присвоение носит по-прежнему частный характер. Или, или когда на одной, в одном предприятии допустим, производство носит вполне планомерный характер, регулируемый, управляемый характер, в то время как в обществе в целом господствует рынок, то есть по большому счету анархия производства. И, конечно же, все это подводится к тому, что решена эта проблема может быть только победой пролетариата, когда рабочий класс захватывает власть, когда он, собственно, все средства производства приводит в государственную собственность, когда с уничтожением, при этом пролетариат не может захватить власть, не стремясь тем самым уничтожить саму классовую структуру общества, соответственно, уничтожив само классовое расслоение в обществе, а с исчезновением классовых различий умирает, отмирает постепенно и само государство. И вместе с тем на самом деле происходит то самое, что было зафиксировано еще и предшественниками философскими Янгельса в идее собственно, свободы как осознанной необходимости. А именно человечество из чего-то подчиненного общественно-экономическим процессам становится их полноценным властителем. Чего нам всем и желаю. У нас на сегодня все. До новых встреч.